Они сказали, что мы Весь только на посмотрим, на может и они не будут делать. Может и они не будут делать. Ну, далее ну, пока, до завтра. Еще договор до я посмотрел. 50 гривен за диагностику, Но даже если я от ремонта. Отказываюсь от ремонта, 50 гривен платить за чуть Я не знал. Значит, что-то мне вставляется сюда вот так. Вот так. А эту штуку штуку сюда вот Только там, где нет, там 2-4 ампера надо поставить. На крайне А? Попробуйте. Вставляй вот это. этого. Феру не работает. Вот. Фирм должно вот здесь наверное. Понимаете? Не работает. А что ж такое? О-о-о! Можем... Пошевелели стало работать. Шевелели. О-о-о! А! Самой розетки. Я шевелел вот тут классный мой возьмите.